Доброе время, друзья! Этого никто не ожидал. Даже я сам, но это произошло. Это невероятно. Мы просто не планировали, что так может быть. Это потрясающие новости. Я приветствую вас, партнеры. Это великолепная новость. Я приветствую вас, наблюдатели. Потому что теперь вам будет некогда наблюдать. Придется действовать. И речь пойдет о компании которая сегодня покорила наше сердце, покорила наш разум. Все идет настолько отлично, что кажется, что это сказка. Но есть аргументы и есть факты. Наша компания недавно сделала старт в мире. Официальный старт произошел 15 января 2014 года. И сразу же в январе мы заняли ведущую позицию. Наша компания Brain заняла первое место в январе 2014 года среди всех компаний в мире. И многие сказали, что это случайность. Но время, время сказала, это закономерность. И сейчас мы заходим на международный сайт, и здесь мы видим, что за последних 6 месяцев международный рейтинг Шесть последних месяцев. И смотрим, первое место, безоговорочно, компания Brain Ребята, среди всех интернет-компаний, среди всех сетевых компаний, среди домашнего бизнеса, первое место безоговорочно. Мы просто превзошли самих себя. И многие сказали, это невозможно, но мы это сделали. Невероятно! Наша компания лидирует среди всех компаний в мире по актуальности, по популярности, по гибкости. Почему? В нашей компании самый лучший бизнес-план в мире. Наша компания платит 75% на сегодняшний день в сеть за повторную покупку. Самое, что интересно, не лидеру, а новичку. Если в другой компании такие прекрасные компании, как Amway, Airflame, новички получают 3% и лидеры получают в разных компаниях до 30%, 35%, то у нас новичок получает 75%. И самое что интересно, и лидеры у нас получают 75%. И поэтому сегодня к нам идут... Разные люди с разными профессиями, потому что у нас и новичок, и лидер между собой равны, но за созданный товарооборот каждый может получать гораздо больше. То есть, в 70, получается, в 25 раз у нас получают новички больше, чем в других компаниях в среднем. И самое, что интересно, лидеры получают минимум в 2 раза больше. Поэтому люди наблюдают за нами, люди смотрят, что у нас все хорошо и присоединяются к нам. И наша компания получила множество разных премий. Лучшая компания по темпам роста. Лучшая компания, вот видите, лучший стартап года. Официально мы получаем деньги на банковскую карточку, именную Mastercard Pioneer, И... Мне пришла эта карточка, вот так она выглядит, приходит вот в таком пакетике, и приходит с Англии, и завтра пойду получать первые деньги, за первых 10 дней, без продаж, без риска, без инвестиций. А наша компания работает по такому плану, значит, есть магазин, мы направляем людей в 200 странах мира, через интернет, наш сайт работает на 72 языках, люди с разных регионов мира подключаются, японцы, американцы, китайцы, каждую минуту практически идут подключения. Вот этот сайт, вот так он выглядит. И вот здесь мы видим, что почти каждую минуту или через несколько минут подключаются люди. Смотрите, Нигерия, Америка, Хорватия. Здесь мы видим Доминиканская Республика, Египет, Россия, Турция, Новозеландия, то есть Дубай, множество-множество разных стран. И пойду получать первую заранную плату. Вам покажу этот ролик. Но самое, что интересно, за первых 10 дней доход небольшой. И за месяц небольшой доход. Но зато честно, легально... И люди нас благодаря. Я могу вам показать свой первый чек. Выглядит он вот таким образом. Смотрите, без риска, без продаж, без инвестиций, за 10 полных дней 3109 долларов. 112 тысяч рублей. Естественно, сейчас я заработал уже гораздо больше. Но сейчас не об этом. И... Невероятно то, что у нашей компании владелец, который сегодня известен во всем мире, Эрик в 2012 году попал в топ-50 лучших бизнес-тренеров мира. С таким человеком можно делать дела. В детстве он продавал пончики, он поднялся из бедности, он любит семью, он путешествует по миру. Это прекрасный спикер, прекрасный руководитель. С этим человеком надо делать дела. Вы знаете... Работая обычным дистрибьютором, таким же, как мы с вами, он получал 1 миллион 36 тысяч долларов. То есть это 35 миллионов рублей. Вот это чек. И он сегодня нас обучает. Это непосредственный мой наставник. Меня пригласил Эрик в компанию. И сегодня помогает каждый день в Фейсбуке. И завтра будет личная консультация, и будут э, переговоры по планированию, по новым продуктам. Я уже знаю, что будет два новых продукта. Э -э, будет склад в Германии дополнительно. Уже есть склад, значит, Новозеландия, Канада, Америка и для Евросоюза. Но уже отправка идет в 200 стран мира. Э -э, что можно сказать об этом человеке? Он обеспеченный, он счастливый. Он мультимиллионер, он доброжелательный, он знает, что такое отношение. И лично я только одного желаю, чтобы у него все получилось. Если получится у него, получится и у нас. видите, у него берут интервью, приглашают в разные страны мира. Не по бизнесу своему, а именно как тренера. Кстати, он очень скромный. Несмотря на то, что вот здесь есть фотография, вы видите у него BMW 3, Бенкли, Феррари, да, он не любит, чтоб, знаете, он скромный. Вот у него есть Ламборджини, об этом многие не знают, я вам показываю. Также есть, где он за рулем Ройс-Ройса. Ну, давайте об этом не будем. В общем, человек дело. У нашей компании, помимо бизнес-плана, а как вы понимаете, он, наш бизнес-план признан лучшим бизнес-планом в мире, комбинированный. Раз, собран из трех бизнес-планов. Два, линейка, линейка без ограничений. Это как Amway, Reflame и другие разные компании. Без ограничений. Хоть сколько людей в первую линию. Далее, ступени. Вы получаете от 50 до 80 процентов за приглашение. С, первую, с первой линии по шестую. Далее. Бинар ускоренный, двоичный, то есть достаточно, чтобы всего было две покупки, одна слева, одна справа, и вы уже получаете деньги. И самое, что интересно, бинар без ограничений, до любой глубины. Ну деньги, да, большие, то есть можно получать и миллион долларов и так далее. Помимо этого, помимо этого, бонус поверлайн, знаменитый бонус поверлайн, и бонусы по карьере, за ранги. И вы не поверите, но это факт, компания платит деньги, магазин работает, продукт доставляется в разные страны мира, но мы ничего не продаем. Мы рекомендуем магазин и получаем процент на банковскую карточку. И у нас, у владельца есть собственный завод, своя лаборатория, свои продукты, свои патенты, сертификаты. Вот вы видите. И поэтому с этим человеком, надеюсь, мы будем сотрудничать долго. Нет сегодня гарантий в мире. Главное, чтобы у него получилось. Получится у него, получится у нас. Но уже понятно, что наша марка проверена временем. Первое место среди всех компаний в мире за 6 месяцев. Это невероятный рост. Это потрясающий рост. Десятки, сотни и тысячи людей уже зарабатывают по всему миру. Суммы фантастические. Но еще это не все, ребята. Смотрите, наша команда «Успех вместе» в апреле заняла первое место. Андрей Шауров, «Успех вместе». Также видите здесь Александр Нойков, «Успех вместе». Иван Вовк, «Успех вместе». Снежана Андрей Гулеев «Успех вместе». Иван Росков, «Успех вместе». Шмигельская Инна, «Молодец», «Успех вместе». Иван Колобов, Елена Парневая. Вы видите... Инна Олешкевич, Галина Ковалева. Это все люди из системы «Успех вместе». И теперь май. Вы не поверите опять. Первое место. Вот вы видите, делят два человека. И опять Андрей Шаура «Успех вместе». Второе, третье место. Анатолий Кэшер «Успех вместе» Германия. Опять Снежана Гулеев «Успех вместе». Иван Вовк «Успех вместе». Алексей Тихомиров «Успех вместе». Александр Новиков. Иван Росков. Ольга Инушевская, Петр Стрельцов. То есть, что увидите, Что опять успех вместе занимает среди 200 стран мира первое место. И невероятно! Я показываю вам генеалогию, это закрытая информация. Смотрите, сколько баллов, какой товарооборот. Ребята, это бешеный старт. Это невероятный старт. И вы видите рамп. Мы выполнили... В апреле меньше, чем за 25 дней уровень Gold. Это мировой рекорд, абсолютный, абсолютный мировой рекорд. Мы единственные, кто сделал так быстро. я вас всех поздравляю. Но, мало того, мы сейчас идем на новые рекорды. И по карьере, по карьере, что такое Gold? Это практически самый большой уровень компании. Вот ГОЛД. И сейчас мы идем на платину. Сейчас мы идем на платину. У нас есть люди, кто сейчас уже идет на платину. И дай бог, чтобы май закрылся платиной, и чтобы у нас еще появились новые золотые. И остался один шаг до бриллианта. И как вы думаете, это произойдет быстро или долго? Естественно, этого долго ждать не придется. Если вы сегодня слышите и понимаете меня, я вас поздравляю. Мы открываем русскоязычный мир. 5 апреля 2014 года мы начали в предстартовом состоянии открывать русскоязычный мир сразу в 200 странах мира. И вы видите, что мы растем. Мы помогли компании сегодня занять первое место за 6 месяцев среди всех компаний в мире. Это говорит о многом. И у нас есть система. Система «Успех вместе». То, что делает нашу команду успешней. Вчера был установлен мировой рекорд. Вчера в нашей системе, в прямом эфире было 645 участников. И это невероятно. Обычные люди разных профессий. Для статистики я вам могу показать слайд за 12 мая. 12 мая 500 человек. Смотрите. 13 мая 525 человек. И... 14 мая 645 человек в прямом эфире. Мы бьем все рекорды. 1 мая мы открыли новый домен. Вот новый домен AS9.TV. И вы видите рекорды. Мы растем. Среди 2 миллиардов сайтов в начале мая мы уже занимаем, смотрите, в России 5475 позиция, в мире 223 тысячи. И это еще не все. У нас есть с вами вот здесь наш банк «РБК Мани». Также у нас есть банк «Успех вместе» сейчас уже. Это новая функция, о ней говорить не буду. Пусть будет интригой. У нас, видите, уже есть статистика. «Успех вместе» уже отправляет за границу и платит проценты людям, кто пользуется системой и продвигает эту систему в интернете. И мы заходим в Mail.ru, здесь вот, вот счетчик. И видим, что «Успех вместе» в Mail.ru – Занимает уже в мае, в начале мая новый домен, входит в топ-3. Видите? Это невероятно. Вот успех вместе. И также мы здесь видим, что сегодня, 15 мая, мы установили абсолютный рекорд по посещениям посетителей. То есть, если 1 мая было 3000 посещений, ну, ну, людей, да, то сегодня 6142. И посмотрите, как идет график. Вот мы стартовали, идет рост. Если вы сейчас присоединитесь к нашей команде, то неминуемо вы займете лучшую позицию и достигнете больших результатов. Напомню, что сейчас каждую минуту идут регистрации с разных регионов. У нас есть система, у нас есть наставник, у нас есть лидеры, у нас есть результаты, у нас сегодня есть то, что надо людям. Знание и поддержка, абсолютная поддержка на каждом из этапов. То есть мы возьмем вас за руку и шаг за шагом поднимемся с вами вместе на пьедестал и разделим этот пьедестал. С вами был ваш друг Андрей Шаура. Для лидеров у меня есть отдельное предложение. Если вы действительно лидер, то мы можем с вами переговорить. И в нашей команде вы получите лучшую позицию, лучшую поддержку. Мы сделаем вам построение, промоушен, дадим вам систему, научим вас пользоваться системой. И вы будете зарабатывать самые большие деньги в странах СНГ. Никто ранее их не зарабатывал. Для новых людей мы вас подключим в лучшее место. Мы дадим вам систему. Мы научим вас делать первые шаги. И вы через год будете зарабатывать колоссальные суммы денег. Для примера. Достаточно, смотрите в слайдах, мы ничего не продаем, мы ничего не инвестируем. Достаточно просто приглашать людей в магазин. Люди приходят в магазин. Допустим, вы будете приглашать, вы новичок, вы не лидер, всего по одному человеку в месяц. И они всего по одному человеку в месяц. И они будут брать для себя то, что им выгодно. То через 4 месяца будет всего 15 клиентов, а через год 4095 клиентов. И вы будете получать от компании только по одному доходу 41 тысячу долларов, полтора миллиона рублей. Это пассивный доход, он передается по наследству. И я желаю вам прямо сейчас обратиться к нашим менеджерам, лидерам, к нашей команде. Ждем вас на портале Успех вместе, Место встречи изменить нельзя. Естественно, через год в рейтинге вы увидите компанию номер один. И в этой компании будете вы в нашей команде, и мы вместе достигнем результата. Удачи, друзья. Как мыслишь, так и действуешь. Как действуешь, так и живешь.